А сегодня бегу в клубе магазина Дедас Олимп. Смотрите сюжет о том, как я побегу. Вперед. А надо в камеру смотреть. Бегу готов. Все готовы бегать. Там горка, конечно, хорошая, но этот Я тоже готов. Это магазин Adidas. Впереди наш лидер, который сейчас нас как загоняет. Ох ты! Ладно. Первый круг спокойно бежим, потом увеличивается скорость. Значит, ну я думаю, что мы справимся, хотя с повышением скорости тут все неоднозначно. Вообще бегать по парку классно. То есть в общем мы из магазина шли, шли, дошли до парка, нас ждет три круга по одному километру. Плюс в этом парке не видно велосипедистов, в отличие от в там было очень много и мало пешеходов, но слишком маленький, чтобы гулять. Не а отставать. Я хотел обгонять. Обгонять? Побежал вперед. Я что тут заговорился? Надо догонять группу основную. В Москва сидит на горизонте. красиво. И это место мне определенно нравится, ну точно, вот, даже лучше, чем в ДНХ. Ну и огромный плюс, раздевалка какая-нибудь, храни, нормально Так что, кто в городе, сюда, в магазин Adidas на Красной Пресне. Дедушка Ленин. заканчивается первый круг заканчивается первый круг состояние отличное но сейчас мы должны прибавить скорости понятия порошек понял Поворот О, 4.59 Время круга Отлично О, явно прибавили Наши тренеры Я так муж.. Нет, даже буду говорить, добегу или нет, добегу. Это будет хорошая нагрузка для меня сегодня. А впереди лидирует молодежь. Нарастающее поколение. Круто! Такое чувство, что у наших тренеров какой-то секретный ускоритель. Бегут и бегут вперед. А мне вот такой. Я вам пьялся, как ракета. Метров 400 до конца второго круга. Нагрузка чувствуется. Я тренеры лежали. Хороший. Собственно говоря, они далеко впереди. Мы все типа на втором месте, держимся, но, похоже, дистанция увеличивается. Таких, как мы, в космонавты не возьмут. Все, тренеры пошли на финишный круг, Скорость до невозможности. Теоретически, должно быть легче, но многие дыхания этого не понимают. Тренируйся. Тогда тренер в этом забеге, для меня задача непосильная, но только в этом забеге, не спать, не спать, косить, косить, последние 100 метров, все, осечки. не хочет, да. сел.